Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Бартина. Я сама музыкант и преподаватель, преподаватель училища Мегнесина. Про клинику я узнала ровно год назад от своего очень близкого друга, врача, хирурга Петра Кончаловского. И... Он рассказывал вот эти чудеса, что он пришел и буквально на следующий день вышел зубастый, вот, удалив при этом все имеющиеся у него зубы. Сначала это, ну, с одной стороны, конечно, пугало, год назад я еще к себе это никак не применяла, но так сложилась жизнь, что полгода назад мне удалили верхние жевательные зубы, думая, что поставят одиночные импланты, но оказалось, что в моем случае это очень затруднительно, потому что надо наращивать кость и так далее. Плюс нижние, сами зубы были здоровые, но десна больные и э, такой долгий путь э, ставить коронки, непонятно на какое время. В общем, я поняла, что это такой обреченный вариант. Тут я вспомнила про Петра Кончаловского, позвонила ему, узнала адрес клиники и приехала сюда вся, трясясь, конечно, от страха, но меня так, так сразу встретили доброжелательно, приветливо, не давя, просто, но ну, объяснили ситуацию, что в общем, в моем случае, это выход, то есть вырвать все зубы и вставить такие а, протезы а, постоянные было очень страшно, скажу честно, я когда себе рисовала это все воображение, вот прям готовилась к чему-то прям ну, совсем такому трагическому, но оказалось все совсем не так страшно. Во-первых, был гениальный наркоз, и я просто улетела и три часа ни, ни о чем не помышляла, а когда очнулась во первых вот из наркоза был очень легкий, ну, конечно, побаривала, но не так, чтобы просто вот криком кричать, к тому же тут и обезболивающие и всякие, и то, и я уже даже острила, вот, вечер прошел очень даже хорошо, и на следующий день я уже была вот с временными, с временными зубами, то есть, в общем, я уже была человеком, а через неделю ровно. Я уже выступала на сцене, улыбалась и общалась со своими учениками, которые все делали мне комплименты. И, конечно, я считаю, что вот для людей, у кого вот такая ситуация, как у меня, это, конечно, фантастический выход и по срокам, и в общем, по цене, конечно, это все равно не дешевое удовольствие, но оно реальное если очень постараться. И особо, конечно, хотела бы я отметить, это профессионализм врачей. Если бы я была молодым человеком, знаете, наверное, бы очень захотелось стать врачом, потому что у них такая дружная команда. Они все молодые. Они очень дружно работают, слаженно. Как-то очень доброжелательный я себя чувствую личностью. Я не чувствую себя просто каким-то абстрактным э, пациентом. Мне приятно сюда приходить. И ласково, и уважительно, и, ну, главное, что очень профессионально. И это ощущение, что ты в надежных руках. Да, я желаю клинике базальной имплантации дальнейших успехов, процветания, расширения. И чтобы как можно большему количеству людей врачи смогли помочь.